Всем привет, я Макс. Риск. Игра по названию Alt Monster 3D. С вас лайк, подписка. Пожалуйста, берите строку загрузки для обновления. Рекомендую использовать сеть. Но сейчас нет на канале под ним, без интернета. Посмотрим, как будет. Я ищу игры без интернета. Пока что эта игра нам дала доступ, но сейчас я пока что не играю. Сейчас посмотрим. Можно ли играть? Rock Round или же Путь Джигон? конечно джунглей самый лучший путь джунглей чем рок раунд с как раунду куча зачем куча раунд? пока что нужно начать битву. классно бревюшка ошибка подключения пожалуйста проверьте вашу связь уже обновление сражения пожалуйста подождите нет интернета нам не пускают это значит обман эй ну пожалуйста ну конечно классный радар д но без интернета явно ну, не прокатит вот на без интернета поэтому популярным так что советую рабочий без интернета хоть некоторое время значит я пойду остальные, остальные игры, с ним игры снимать а пока что жду когда интернет появится когда будет время и запишу данный ролик с вас лайк чтобы продвинуть ролик и чтобы все знали что мы в этой сыграем а обязательно посту замок и все классно. Пока.